Вот Саня только-только ее заделал там, Боронами А дождя Дождя и не предвидится У нас Вообще Я только-только вышел Жарища капец, 37 в тени Сейчас, не 36 Отлично, заделалось Может там вот. Сейчас вот здесь вот не вижу Вообще Один, По одному разу прошелся Ездил вот так вот по дорожке, заезжал и в берег. У меня там выезд хороший. Выехал там, поднял. Также по дорожке и в одну сторону. Чтоб вот тут не крутиться. Тут заезжаю. Вот. И заделалось не таки неплохо. Вся закрылась. Ну как вся. Может, где-то что-то и осталось. Там. А так. Отлично. Мне нравится. Не заморачивался. С парка вообще четко работает. Не буксит. 17-ка был, плед как черт на четвертой. По-быренькому Вот, как-то так. Ну, сейчас шланг раскатаю. Начну с берега, чтобы шланг собирать, собирать и потом туда уже во двор. Вот. Сильно ее заливать не буду, как пойдет. Пока не надоест а там посмотрим, ну там надо и заглубить ее, максимум на сантиметр накрыть, там максимум, мне в комментариях писали, один раз, чем глубже, тем больше шансов, что она не взойдет, не знаю, вот, вот такие вот дела. Мужики, всем привет! В общем, поливаю огород. Вот так уже долил. Ну не половина. Так, третья часть только. И то поверхностно. И, по-моему, делаю я это зря. Потому что вот они, красавицы, тучки. Ой, вот четкая стуча, смотрите. Прямо вот так вот наплывает. Темное, светлое, темное, светлое. Ну, камера, конечно, это не передаст. Не передаст. Или передаст. <с patio> Прям идет четкий циклон такой. Сейчас по карте дождя посмотрю, где он. Гляньте, мужики, как быстро движется. Я вообще фигею. Вот она туча. Просто капец и ветер начал подниматься. Прям четкие, четкая линия идет. И с такой скоростью движется. Что мне кажется, что вот тут там уже идет дождь. Вот там. Прям холодный такой ветер. Все, короче, я теряюсь. По резкому теряюсь. Лянь, она уже почти над головой. А соседи он картошку выбирают, накопали, вот она уже здесь, прямо все как вовремя, ползет, ползет, очень быстро ползет. мыши начали шевелиться ветер подниматься вот она уже здесь тоже прошла ладно теряюсь красиво вот и замечательно Сидераты поливаются в общем дождик еще идет обратно молния пролил хорошо вот тут вода вообще так бежала на уклон сюда собакин он из будки только вылез вот огород промочила вчера О, гремит может еще будет вчера посадил горчицу заделал начал поливать и влупил дождь в общем все очень удачно как то так